Ну-ка, иди сюда, красавчик, я тебя сниму. Красивый на ножках. Из-под моего пайгарчика. Гух, какой у него. еще нос, конечно, и затянулся, не присел. Смоленой жучок. Блох мой, высокий на ножках. Ну-ну-ну. Но, но, но. Посмотрим, будет из тебя толк, нет? Красавчик. А уже? Вас, вас поснимаю, хоть ваши старшие братцы уже линяют. Некрасивые, пока вы еще вот. Вот такой тасманчик. Ну-ка, давай. Последние уже, которых я беру. Больше уже не буду брать такой вот тасманчик. Но такой тасманчик. Кто он будет, не знаю. Вот Бусенький такой. На ножках тоже красавчик под моих плосых старых но ну. молодцы Эти под моих жуков старых ну красавица давай посмотри сюда ай красавица какая ах ты, красавица вся бабка чубатенькая красотка ух какая настойчивая Красивая. Ну, молодец. Ну, бусенькая. Вот такая бусинькая вышла. Но ну, малипуська такая. Первые вышли. Зладенькие. А это вышла одна напоследок из-под старичков. Ну, стройненькая. Самчук будет, наверное. Носатенький. Красавчик. Ну Ну-ка, покажись, какой-то у меня здесь. О, красавчик. Ну. Молодец. Ну, это под сочей вышло. Сочей я показывал, которые мои чубаты. Которые Ох. Это слиния сочей. Чебаголовыш. Но... Ух, какая лохмония. Как, а? Ха -ха. Молодец, молодец. Это желтенькая такая вышла из-под жуков. Подарочек мне из-под старых жуков. Ножки я отрезал, гребля очень хорошая. О. Своему другу хотел отправить на Кавказ, но не получается пока. Но если будет возможность, даже если она полетит, заиграет, отправлю обязательно О, Ох, красавица. Она из-под меня, из-под пайгарчиков. Oh, Давай, gulagula gulagula gulagula gulak. Oh, the gulagula ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক কু Давай, давай давай ну спускаемся такая желтенькая вышла у меня из-под первый раз Начала менять Тосманочка Из-под старого тосмана вот Из-под сизах идет Сизые далее Это копчек